Здравствуйте, мои дорогие зрители. С вами школа рукоделия, я Вика. Сегодня мы вяжем очередную серию простых следков, тапочек, балеток. Вот такие вот крючком сегодня у меня потом Ну для тех, кто не вяжет спицами. И как я говорила, я известные модель. Такие популярные модели буду переигрывать на крючок. То есть, в двух вариантах будут видео: и крючком, и спицами. Сегодня вяжем крючком вот такие вот балетки нитки я взяла тонкие смотрите 200 метров 50 граммах вот такие носочные крючок три с половиной миллиметра первым делом я набираю цепочку из 40 воздушных петель 40 и первый ряд вяжу столбиком вообще обычным столбиком без накида не очень затягиваю чтобы полотно было таким эластичным вообще этот узор у нас состоит из одного ряда я надеюсь что вам видно кому не видно я вставлю видео из толстых ниток, чтобы было понятнее и еще один вам совет мой кто не успевает проследить за узором Кому непонятно, ставьте видео в этом. Просто переключите в настройках видео на медленный режим. То есть сделайте его в два раза медленнее. Именно кусочек просмотрите, где, где вам непонятно. И тогда вам все станет понятно. Тогда вязали мы до конца ряда. Эти последняя петля делаем воздушную петлю подъема, эту петлю опуска, от... оставляем и вяжем со следующей, но хватаем за заднюю стенку и так далее. Вот это весь наш узор. Мы вяжем столбик без накида, но за заднюю стенку. Вот сейчас я э, в этом моменте ставлю видео замедленно на толстых нитках, чтобы вам было понятно.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 И вот этим вот узором мы продолжаем вязать ровное полотно мы хорошо разбираемся с размером вот такой вот прямоугольник я связала теперь смотрим ширина этого прямоугольника 16 сантиметров, ну, может, ну, 17, скажем так. Потому что вязка вот зависит от того, какие нитки. Видите, у меня оно получается такое подтянутое, под, подрастянутое. Поэтому я буду как бы стягивать это, придавать форму обвязкой. А вы смотрите, длина, что касается длины. Длина моей стопы о, Господи, 24 сантиметра. А длина заготовки у меня 19 сантиметров 19 сантиметров так что длина у меня от длины стопы отнимаем 5 сантиметров то есть вы меряете свою ножку отнимаете 5 сантиметров и это длина вашего как бы вашей заготовки еще проверяем по ноге вот так вот берем свою стопу натягиваем и вот так вот видим что нам подходит да это наше теперь теперь мы будем сшивать так я оставляю по длине нить обрезаю и так теперь сшиваем сначала пятку делаем обычным способом складываем пополам так как у нас здесь нет лицевого изнаночного ряда. вязка у нас двухсторонняя. Ну, у нас нет лицевой стороны, обе они одинаковые. Просто складываем пополам и сшиваем Вот смотрите, здесь у меня остается где-то 2 сантиметра я сделаю один узелок здесь закреплю и теперь просто кто видел мои видео те уже знают что пяточку мы формируем в такие в таким вот образом просто собираем оставшиеся петли и стягиваем для формирования пятки вот так вот теперь еще сделаю парочку узелков Так, теперь носочек снова далее складываем пополам точно так же. Так, и теперь отмеряем от сгиба 3 сантиметра, теперь в данном случае. И здесь я делаю узелок. Прихватываю и делаю такой вот узелочек. Так, теперь я тоже точно так же собираю здесь на иглу вот эти вот петли и стяну их просто. Вот, это наш носочек. Теперь выворачиваем на лицевую сторону и вот так вот этот уголок отгибаем вот видите вот у нас как бы отделяем этот треугольник вот так вот и прошиваем обе детали под этим углом как бы отшиваем этот треугольник Вот, сделаем делаем узел наверху нить обрезаем и будем обвязывать вот видите вот так вот это выглядит кто не видел видео с такими тапочками спицами так, девчонки, обвязывать я буду вот он меня образец вот такими нитками немного другого цвета. Если же у вас, вот к сожалению, у меня тонких ниток не нашлось в цвет, как бы вот этим вот, вот этим этим ниткам, поэтому я взяла вот такие вот. А лучше всего будет однотонная нить, то есть если у вас вообще будут они однотонные, будет еще красивее. Это мой совет. Теперь буду делать обвязку таким вот образом достаю одну петлю провязываю 3 воздушные петли 2 3 и делаю пико то есть возвращаюсь в первую петлю из нее вывязываю столбик без накида Теперь, вот здесь вот наш узор видите вот эти дорожки вершины вот вязать мы будем в каждую вершину столбик без накида 3 воздушные петли и возвращаемся вот прям видите вот в этот как бы столбик не в дырочку из которой мы вязали а сам столбик вот так далее столбик 3 воздушные петли и замыкаем вот видите вот такие вот как бы это довольно туго я здесь буду вязать чтобы этот краешек у меня как бы принял форму вот по кругу я продвигаюсь до конца вот прямо от прямо по, по по прямой потом вот здесь вот и и обратно вот смотрите смотрите обвязала я эти треугольники Теперь уже, когда я возвращаюсь домой, я вот здесь вот, где у меня стык, просто вот так вот проткну обе, обе детали и провяжу столбик. Ну и далее продолжаю вязать до конца своим узором этим. Просто я его вот так вот таким вот образом соединила. вот я закончила по кругу теперь я вот здесь вот просто спрячу это парочку по полустолбиков провяжу чтобы ушла нить и сверху увести нить и сверху так теперь девчонки смотрите раскладываем вот эти наши крылья так называемые и будем пришивать вот визуально даже можете измерить делим пополам вот эту часть вот допустим по два с половиной сантиметра и пришиваем прошиваем вернее вот так вот именно в половине этого как бы этого треугольника Теперь вот здесь вот я вот так вот несколько стежков передвигаюсь на другую сторону если не хочется нить обрезать вот какая-то ниточка и эту сторону точно также я в половине прошиваю теперь я передвигаюсь на центр вот этого складываю вот эти вот два уголка и соединяю их как бы вот так вот не в, можно не встык прям точно точно чтобы нести просто вот так вот складываю их видите вот такая вот у нас получается конструкция я беру сейчас для пуговицы на беру другую нить, потому что эта игла у меня не пролезает, и как последний штрих, я пришиваю вот сюда вот пуговицу по центру. Вот смотрите, пришла я пуговицу. Ну, вот такие вот у нас сегодня балетки следочки крючком, девчонки. Соответственно, можно пришить здесь стельку войлочную. Это будут натуральные балетки, тапочки. Вот, а я с вами прощаюсь, девчонки. Ставим лайки. Подписываемся на канал на инстаграм. Не забываем ставить в Инстаграме хэштег с изделиями по моим мастер-классам. Вяжем с Викой. И ваши изделия будут появляться потом в следующих видео. Эти фотографии я обязательно буду вставлять в следующие видео. Все, мои хорошие. Пока.